Привет, танкисты, с вами Влад. Сегодня я делаю свой первый гайд и хочу показать вам тяжелый танк из 7 Данный танк обладает неплохой динамикой, неплохим орудием и неплохой броней. Итак, с чего начнем. Орудие у этого танка 130-мм c 70 На своем уровне одно из лучших у тяжелых танков, обладают очень даже хорошей альфой и неплохим бронепробитием. Жалко одно, что так как пушка советская, разброс у нее великоват и время сведения очень долгое. Поэтому эти недостатки нужно убирать. Для того, чтобы уменьшить долгую перезарядку и увеличить урон в минуты, я поставил досылатель. Он э, на 10% процентов уменьшает время перезарядки. Также я поставил э, стабилизатор вертикальной наводки. Он уменьшает разброс на ходу, а при остановке танка э, помогает э, уже шкруг на 20% процентов сведется, и поэтому при остановке танка нам придется э, меньше сводиться, меньшее время. Также поставил вентиляцию. Вентиляция улучшает все характеристики танка, перезарядку, сведение, скорость поворота и тому подобное. Э, броня у нашего танка во лбу э, неплохая. Хоть по ТТХ и показано, что 150 мм, ну, если сравнить с такими грозными машинами, как Маус Е100, у них э, больше 200, за 200 переваливает во лбу. Но у них э, есть тоже слабые места. Ну и у нас без них не обойдется. Это губа. Э, <к italiano> ну вот и все, вроде бы. Слабых мест во лбу особо нет. Также есть слабое место лючок на башне. А, хоть броня 150 миллиметров, но она находится под рациональными углами наклона. И поэтому многие танки многим танкам нас будет пробить сложно. Сдалека семерку очень сложно выцелить и пробить. Но вблизи боль уже проще. Сбоку у нас слабое место это под этим бортовым экраном. Вот там, где гусеница находится, здесь э, слабое место. Сюда могут пробивать уже танки даже седьмого уровня. А вот экран, он может спасти иногда даже от таких грозных орудий, как у противотанк... противотанковой САУ Объект 268. Э, э, на корме Броня очень слабая. Даже такие танки, как Т-52, могут с легкостью нас пробить. А бывает, случается и такое, что артиллерия может закинуть и э, снести нам добрую часть э, жизни. А бывает и может сваншотить. Но mm. мне повезло. Такого еще у меня не было. Чтобы меня артиллерия на ИС-7 уничтожала с одного выстрела. Было, что тысячу снимало, но что в сваншоте такого не было. У данного танка мощность двигателя 1050 лошадиных сил. Это достаточно для данной машины. Позволяет нам разогнаться до 40 км в час по прямой поверхности. Смотря на еще на каких грунтах. вот По асфальту да, 40 км в час набирает, а вот по болоту или там... По степям тоже 40 км в час ездит, а Вот по болоту уже меньше С горочки только можно разогнаться До 60 км в час, как показано в ТТХ Только с горочки По-другому никак Что еще? Ну, обзор у данного танка Не сильно хороший Ну, это советский танк Данные танки предназначены Для ближнего боя дальнесвязи на уровне количество жизней конечно не сильно много не сильно много 2150 ХП. Э, вот если сравнить с е100 маусом у них э, порядка больше жизни вот у мауса 3000 у нас 2150 Но ничего у нас зато есть другие сильные стороны это неплохая броня хорошая пушка и неплохая маневренность так что еще рассказать э, ну расходники как всегда аптечка э, ремкомплект огнетушитель огнетушитель м -м, танк довольно таки ну не часто но бывает загорается поэтому лучше возить огнетушитель то э, если выстрелит кто нибудь там например е100 и подожжет то он и так нам 800 жизни снимет а еще если не успеем во время потушиться, и то можем сгореть по-страшному. Так, экипаж 5 человек, 2 заряжающих, механик, водитель, наводчики и командир. Так, ну, первым первым я у всех прокачал ремонт. Так как э, собьют гуслю, э, нужно ее быстрее чинить, а то э, нужно ее быстрее починить то все разом скинутся и нет нашего ИСа-Седьмого. Так что ремонт первым перком обязательно нужно прокачивать. Вторым перком обязательно у командира лучше взять лампочку, потому что мы должны знать, когда мы в засвете и когда не в засвете. Потом... Я решил прокачать пожаротушение у троих членов экипажа. Можно было и не прокачивать, потому что... Если уже танки загораются, то у нас есть огнетушители, мы уже обязательно потушимся им. Но я тогда не подумал и уже и прокачал. Так. Э -э еще э -э третьим перком у заряжающих такого подходящего ничего не было, я выбрал э маскировку. Э -э у механика водителя частота и порядок выбрал, чтобы танк э -э меньше горел. А у наводчика Тоже там ничего такого особого нет Выбрал снайпера Чтобы Больше критовать модули У командира выбрал орлиный глаз Ну обзор у нас и так маленький Но чтобы его хоть немного улучшить Ну так вроде бы кратко Я все о танке рассказал Теперь покажу вам Один бой Итак мы переносимся на поле боя. И сейчас я вам покажу бой. Попали мы на карту аэродром. По сетапам. Все нормально. Танки сбалансированы. Есть даже восьмые уровни. И арты не так уж и много. В этом нам повезло. Обычно их на десятых уровнях довольно-таки много, по 5 штук. Так. Показываю вам бой. Данный бой будет немного еще и поучительным для начинающих игроков, кто еще не знает. Ну что, посмотрим, что я здесь сделал. Так, со мной едет э, легкий танк АМИК-12Т. Он будет моим разведчиком. Будет мне показывать, что впереди там происходит. Также э, за, за мной едет Эх-Пантера, будет перекрывать и, и, издали, и Е-75. Сначала я думал, что он за мной поедет, но он почувствовал себя ПТ-шкой, хотя ему еще до ПТ-шки далековато. Ну так, смотрим, что там дальше. Ездить на, на воду я не люблю, там артиллерия достает. В общем, неуютно, мне лучше здесь воевать станчиками Не хочу разменивать ни за что здоровье. А, что там? Оп. 12Т наш уже засветил целую кучу противников. Тяжелые танки, средний Т-54. Сейчас поедет за нашим бедным Х-12Т. Так. Наверное, сейчас уже его и убьет. Я тут Один оденешенек Никого нет рядом. Сейчас я думал, что объект 704, конечно, мне накинет в борт, но он этого не сделал. Мне повезло, конечно, очень сильно повезло. Так, из третьей, ну восьмого уровня машины можно не бояться. Но тут я выскользнул. Повезло, что промазал. Оп, смотрим. Сейчас я стою на возвышенности, а из 7 находится ниже меня, ниже чем я. И я ему открываю э, свое слабое место э, нижний бронелист. Вот он, нижний бронелист. М -м. Его несложно пробить, когда ты находишься на одном уровне с противником, но когда ты находишься выше него, его еще проще пробить. Э -э, поэтому э, лучше... Сейчас для меня было уехать от ИСа-7, постараться скрыть свой нижний бронелист, чтобы не получить урон. Также можно еще на ИСе-7 пробовать вилять, чтобы схватить рикошет, так же, как и на средних танках Светского танкопрома Т-62, Т-54, Т-44. Да, можно вилять и можно схватить рикошет. Сейчас посмотрим... Как, что получилось Вот, седьмой выезжает Я немного влияю Он, наверное, растерялся и попал мне э, В гусеницу. Тут выезжает Е100 Я вовремя успел спрятать нижний бронелист Поэтому он Не пробил, посмотрим, куда он попал Да, вовремя я успел Уехать Он попал мне прямо в стык бронелистов Так, смотрим дальше Е100 уехал Безнаказанно так, вот и выезжать из седьмой. Э, хочет нанести мне урон. Я ему попадаю в двигатель и поджигаю. Как я и говорил, лучше возить с собой огнетушитель. И танк э, иногда горит. Так что лучше возить огнетушитель. Э, и седьмой вроде бы потушился, я не знаю. Огнетушителем или чем? Вот, смотрите, сейчас я. Выехал и открыл свой нижний бронелиз для ИСа-8. Пушка хоть у него истоковая, но под таким углом его вполне можно пробить. Вот это была моя ошибка. Я не успел э, еще дальше сдать назад, но ничего. Так, Е-100. Наверное, он обычными бронебойными стреляет, раз не пробивает... И седьмой решил от меня смыться. Испугался, наверное. Да, и вот если бы я 100 гол голдой сделал, было бы опасно. Вот он делает ошибку. Подставляет свой нижний бронелист. Тут ИС-8 поступает нагло. Видно сразу опытный игрок. Ждет, когда я разряжусь. Тут э, я не пробил, потому что ИС-8 э, стоял под хорошим наклоном него величина приведенной проведен... брони э, была неплохой. И мне не хватило своего бронепробития. Так. Смотрим, что же дальше. А, если то уже я ему немного накидал. Поэтому он испугался. Уходит. Но противники наши. Ой, союзники наши э, сливаются по чуть-чуть. Конечно, печально. Надо тащить бой. Е-100 опять вылазит. Мажет. Спешит, наверное, боится меня. Так. Стараюсь выцелить крышу ИСУ-8. Не знаю, куда снаряд пропал. Наверное, проблемы с интернетом, пинки или что. Так. Пытаюсь выцелить крышу ИСУ-3. Не успеваю по перезарядке. Так не вот, пробил крышу ИСа восьмого ну конечно тут угол большой я просто уже так на удачу нету целей на удачу стрелял вот с восьмой в наглую уже заезжает на меня и тут меня пробил Е100 пробил он меня э, прямо так где не видно тут дырочки, а вот она, видна, видна, видно вот он, дырочка Пробил он меня прямо в нижний бронелист, как я и говорил. Тут подставился. Наверное, он голду зарядил или обычным бронебойным, но пробил. Вот мы и расплатились с 800 жизнями. Конечно, ощущается малость жизни у ИСа-7. Ну, смотрим, что было дальше. Повезло, что ИС-8 не пробил, но у него пушка стоковая. Поэтому он меня и не пробил. Решая Е100 накинуть ответку, Е100 уже остается ваншотным. Думал сзади помочь ПТшку разобрать. Вот Е100 решает переехать, но ему этого не удается. Семерка откуда-то ваншотная приехала, это уже, наверное, другая. Ну, и тут 704 приехал, которого в начале любой я испугался. У него брони не сильно много. Довольно-таки просто его можно пробить. Что я и сделал ну, понемногу начинаем выравнивать счет тащим можно сказать бой вот еще раз да урон радует при данной перезарядке урон радует и сейчас я вот как смотрит на меня 704 -й. он смотрит и не видит нижнего бронелиста ему видно только мои щеки видны чучий нос и видна моя башня я думал что он меня не пробьет, но смотрим что получилось я старался от него отъезжать, отъезжать но он меня э, пробил прямо так что-то лагануло прямо в башню пробил вот видите дырень большую но ничего остаемся мы уже ваншотные, 123 хп всего лишь три раза по нам попали. Один раз из 8 второй раз Е-100, третий раз объект 704 и уже мы остались ваншотные. Повезло, что у 704 не прошел пульный домах, Так что смотрим дальше. Я наношу ему урон. Надо мне его забирать. Знаю, что у 704 зарядка около 14 секунд есть с досылателем. У меня есть время. Я его и добираю. Так, у нас уже 5300 урона. но ну, это не достижение, но и не сильно, не мало, но и немного. Вполне нормально. Вот сейчас тут заколдованный Т-54. Вроде стрельнул, но попал это я в холм попал или артиллерия, не знаю, кто попал. Наверное, у меня что-то с интернетом было. Не попал в Т-54, жду его, снимаю гусеницу, опять мне не повезло, Т-54 если пробьет нас, то может и убить, так, везет, китаец, 110 его убивает, <coughs> так, вижу что тот Е-75, который придуривался ПТшкой, остался один, Тройка и семь 7 его могут вполне легко разобрать. Поэтому нужно ехать и помогать. И7 остался маншотный и осталась тройка. И 3 Он мне ничего не сделает. Пушка у него 8 9 уровня, а сам он 8 уровень. Броня у нас хорошая. Поэтому он нас не пробьет. Поэтому я решаю забрать И7. Что я и делаю. Потом решил уже и стройкой расправиться. Стретья сдает назад. Что я и сделал? Четыре фрага. Можно сделать воина. Посмотрим, что было дальше. Боюсь, что артиллерия сейчас накинет. Пока висет мне. Все хорошо. Но вот она и накинула. <с> Мои ожидания оправдались. Не особо так она и сильно накинула. Повезло. Сняла гусеницу. Если бы попала, то точно бы меня убила. Решил поискать артиллерию. Думаю, что она в квадрате B9, B0. Где-нибудь там. Может быть, еще один фраг сделаю. И постараюсь нанести чуть больше урона. Так, едем. Едем, едем, едем. Смотрим, что тут у нас... Видно, что артиллерии пока нет. Ну, конечно, бой получился неплохой. Я, я сначала думал, что мы проиграем, но повезло, затащили. 5000 урона нанес. Нормально, неплохо. Недостижение, но и неплохо, хорошо. Игроки тоже неплохие попались. Жалко, что, конечно, со мной никто не поехал. Никто меня прикрывать не захотел. Но повезло. Повезло мне, что я занял хорошую позицию. И держал Е100, Е8, Е3, Е7, Объект 704. Вот и все, Они на меня отвлекались. Я дамажил, и союзники по ним тоже дамажили. Так, вижу артиллерию. Думал, что еще кого-нибудь убью. Союзники на фраге жадные. Все забирают. Ничего мне не дают. Ну вот и все, вот и весь бой. Так, что можно сказать? Танк довольно-таки хороший. Имеет неплохую броню. Многим плохим игрокам его не под силу пробить, которые не знают, куда его пробивать. А нам главное знать, что нужно прятать слабое место. Это вот это нижний бронелист, так как он легко пробивается. Вот и все. Танк обладает хорошим орудием и неплохой маневренностью. Всем спасибо за просмотр видео, всем пока.